момент паузы я закончил боковую часть стричь. Сейчас я перехожу на фронтально-теменную зону. Для того, чтобы сориентироваться, какую прядь взять, можно взять произвольную прядь и сделать ориентир, посоветовавшись с клиентом, как ему нравится. Можно взять Рядышком прядь которую ты стриг и взять ту, которую будешь стричь. И вот появляется у нас ориентир. Вот это у нас контрольно. Тоже оттягиваем с оттяжкой на 90 градусов. А здесь уже 180 получается. Все наверх и со состригаем методом Пойтинг Я обрабатываю фронтально-теменную зону и захватываю слегка правую часть. И делаю плавный переход. На левой части мы захватываем, на правой мы сливаем оттягиваем то, что мы стригли чтобы не было здесь у нас должно быть чуть короче а здесь все плавно переходит на длину